Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Дмитрий. Сегодня поговорим о машинах для мойки котлов и подносов. Как мы знаем, раздельное мытье столовой и кухонной посуды уменьшает риск распространения болезней. Машины для мойки котлов и подносов предназначены для мытья крупногабаритной утвари, гастроемкостей, решеток для гриля и другого кухонного инвентаря. По санитарным нормам, даже при наличии котломоечной машины, в помещение должно быть установлено как минимум две большие моечные ванны и резервный источник горячего водоснабжения. Это нужно для мытья инвентаря вручную, если вдруг сломается машина или отключат горячую воду. Чистый инвентарь следует хранить на решетчатых полках на высоте не менее полуметра от пола. Принцип работы котломоечных машин точно такой же, как и у фронтальных и купольных. Вода подается в машину, нагревается с помощью тенов до температуры 60-65 градусов. В крупных машинах этот процесс может занимать до 50 минут. Затем загружается посуда, закрывается дверь, и горячая вода подается помпой с моющим средством к разбрызгивателям. Разбрызгиватели начинают вращаться, вода со всех сторон обрабатывает посуду. Такой цикл длится 2-3 минуты и зависит от степени загрязненности посуды. При любом цикле последние 15-18 секунд идет ополаскивание и стерилизация посуды. Для этого из отдельного бойлера подается вода температурой 85-90 градусов через отдельные разбрызгиватели. Она смывает моющее средство и стерилизует посуду. При этом сама посуда нагревается и в дальнейшем быстрее высыхает. При подборе конкретной модели обязательно сравните размеры моечной камеры и габариты используемой посуды, а также какое количество посуды будет у вас использоваться в часы пик. Дверь котломоечной машины разделяется на две части. Верхняя часть уходит наверх, освобождая пространство для загрузки посуды, а нижняя откидывается и остается в горизонтальном положении. Такой своеобразный откидной столик служит для загрузки и выгрузки посуды из камеры. Машины могут оснащаться дозаторами моющего и ополаскивающего средства, цифровые панели управления, могут присутствовать автоматические программы мойки и программы самоочистки. Двойные стенки корпуса с улучшенной теплоизоляцией, а также возможность подключения к горячей воде помогут сэкономить на электричестве, а наличие фильтра-умягчителя для воды сократит расход моющих и ополаскивающих средств. Также при выборе машины убедитесь в отсутствии труднодоступных мест для санитарной обработки. Термодатчик должен блокировать работу машины, пока вода не достигнет нужной температуры а микровыключатель останавливать работу машины при случайном открытии двери. На этом у меня все. Спасибо за внимание.